Добро пожаловать, дорогие женщины, на мой канал. Меня зовут Елена Алексеева. Я ведический астролог, нумеролог, мастер рейки, коуч и женский тренер. Мне удалось за жизнь получить очень много опыта, как становиться счастливой в самых разных сложных ситуациях, когда жизнь нас тренирует, готовит к тому, чтобы мы наконец-то стали такими ограненными бриллиантами. Да, и вот именно через эти сложности я проходила в своей жизни, и сейчас я помогаю через них пройти женщинам. Я увидела, что есть две категории женщин, 38 плюс те, кто хотят замуж и те, кто не хотят замуж. И я думаю, что я и этой, и этой аудитории могу быть полезной, так как в моих руках на сегодняшний день очень много инструментов, в виде астрологии, нумерологии, хиромантии, мастер-рейки, да, мак-карты, которые помогают нам очень хорошо считывать подсознание и находить те моменты, которые реально для нас важны, ценны, которые делают каждую женщину счастливой. И каждая женщина – это уникальность, и каждая женщина может быть счастливой по-своему. Одно действительно нужен муж, счастливый брак, счастливая семья цветы, подарки, внимание женское. Другое нужно наоборот, чтобы у нее было время провести с внуками, почитать им сказки. У третьей это какое-то хобби или личное, личный бизнес, который она развивает. У кого-то есть уже миссии, да, то есть люди несут в мир какую-то благую цель, несут свет. И они тоже от этого могут быть счастливы. В ведической культуре женщины выходили замуж только один раз. И сейчас в времена, в которые мы живем, Кали-Юга, здесь все с ног на голову поставлено. Сейчас очень много женщин выходят замуж по несколько раз. Я тоже вышла в третий раз замуж. И для этого нужен ресурс. Я долго задумывалась, почему в ведические времена не выходили женщины замуж второй раз. Для этого нужен очень мощный ресурс, и его, чтобы мужчина пришел действительно достойный, хороший, какого женщины хотят, нужно очень постараться накопить этого ресурса. Но это все возможно в практиках, в осознаниях, в работе с нашим подсознанием, в определенных поступках, это все возможно. И поэтому я приглашаю вас на мой канал, я буду делиться всякими серьезными секретами, как прокачать себя, как быть счастливой в любой ситуации. Приняли ли в решение найти мужчину и выйти замуж, либо решили остаться одной и продвигаться при помощи обучения, исследований, хобби, своей миссии или своего бизнеса. Приглашаю подписаться на мой канал. Девушки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. Очень буду вам благодарна за комментарии. Задавайте мне вопросы. Меня также можно найти в других соцсетях. И на моем канале есть ссылочки на другие соцсети, в которых вам больше нравится находиться. Можете приходить в другие соцсети, следить за мной и читать посты. Смотреть также видео, прямые эфиры в моем... Вконтакте На моих страничках ВКонтакте публикуется информация каждую неделю о прямых эфирах в четверг. Также вы можете смотреть здесь в Ютубе, 19 московского времени, каждый четверг прямой эфир, и он остается очень маленькое время в доступе. Я его в этот же день убираю, потому что делюсь всегда очень-очень такой полезной информацией, очень Хорошей информации, нужной, ценной информации, которая помогает сделать женщин счастливыми. Поэтому не пропустите, заведите себе будильник на четверг-19 московского времени. Приходите обязательно на мой канал. Ну и жду ваших комментариев, жду ваших вопросов. Исходя из ваших вопросов, буду записывать следующее видео. Буду видеть, что вам интересно, и будем сотрудничать. Будем вместе продвигать канал. Вижу, что канал мой растет, уже почти 2000 подписчиков, хотя я очень мало уделяю ему внимания, я больше провожу времени ВКонтакте, и сейчас думаю, что мне нужно об этом задуматься, раз есть люди, которые смотрят мой канал, подписываются на мой канал, значит, нужно как можно больше давать вам всяких интересных полезностей. Ну и обнимаю вас всех, дорогие мои, и увидимся в следующих видео. Пока-пока.